У нас сегодня выпал снег, Но погода настолько влажная, что все тает и туманно. Котик, Пш -пш. спрятался ты как. Вот это снег. По ощущениям, как будто бы на улице март месяц по-нашему. Будь как эта травка. Живи, расти, развивайся, несмотря ни на что. Сегодня мы идем в магазин а 1. Посмотрим, какие там цены. Хлебушка у нас тут 6.45 есть. Основной люди берут по 2 лиры. Батон. Лимоны по 4. 90 морковка по 5,90 лир естественно лучше покупать на базаре вот это что у нас айва 8,75 лир стоит Чаи. чай чай 39,50 в основном вот камелия чай 22,95 лир стоит кофе одноразовый есть по 95 куруш по одной лире 1 лир с половиной это вот и кому интересно 40 грубо говоря 40 лир это всякие вкусняшки они вот такой любят кушать по 8 по 7 лир по одной лире даже есть у нас, если честно, за одну лиру за 32 тенге ничего такого не купишь. Так, пойдем дальше. Что есть? Печнюшки, крекеры, по какие-то, кексики, вафли. Так, ну и полупустой. Пойдем дальше, что есть. Ну, вот, кому интересно, моющие средства прил, ферри 21,50, губки по 8,90 лир. Так тут что у нас? Печенюшки 11 лир. Ну, грубо говоря, 350 тенге. Если сравнивать, вот, вот такая вот 350 тенге стоит. Вот тут у нас кукуруза 9,90, соление, варенье, соленые маринованные огурцы, Перец острый 5.90. Соусы их. Так. можно пойдем дальше. Тут у нас чипсы. Лейс 5.90 стоит. И так далее. Тут орешки. О, орешки надо купить. Конечно, лучше покупать на базаре, но базар у нас всего лишь только... яйца 15 штук 21 90 масло 2 литровая 45 90 1 литровое 38 90 самое дешевое так это тут у нас макарошки ну, макароны он тут от 6 лир 675 лир еще есть по 3 лиры 75 курушек рис 29 половиной килограмм 29,95 чечевица 18,95 вот так вот О, пряжа. то что мне нравится в магазинах тут есть все и продукты и констовары и даже пряжа вот к примеру вот этот ряжа стопроцентный хлопок 100 грамм сколько-то метров тут правда не пишется и цены так такого нет но все же можно купить вот такая есть baby софт летская пряжа вот это для мулине или для на макраме очень хорошо пряжа идет красивая а еще вот такая вот есть тоже гол красивая пряжа мягкая велюровая это акриловая пряжа классик холм для декора или плит связать даже тоже красиво будет и это у нас тоже точно такой марки стопроцентный акрил Крышки, книги, констовары. даже посуды есть. Так, хочу показать вам цены. Вот эти йогурты. У них 21,50 стоит вот эти йогурты. На вкус это как у нас натуральный айран. Вот. По 6,50. Натуральный айран. А вот их кефир на вкус как у нас шалап. Такой соленовасенький. Вот. Еще вот такие вот соки есть Они так любят пить такое всякое вот Их цены Йогурты А еще здесь очень разнообразные сыры Очень много видов сыров Сыры такой и всякой Вот каймак сметана 200 грамм 15.90 лир с белый сыр какой-то еще такой-то сыр Это в разном виде есть вот. масло пол 47,90 47 90 вот. также вот маргарины для выпечки 5 лир 25 10 50 еще у них тут популярны такие вот настейки всякие Жареные сосиски нарезные.